Наэтажный поезд. Троярус первый. Я взял, я взял в общем, еще чуть-чуть и будем ехать ездить с трехэтажных. Это, видимо, вагонный ресторан. И он тоже двухэтажный, занятно. Сверху там что-то есть. И снизу а-ля бар. Ну, в общем, не хватает только дискотеки. Здесь по тех, кто первый раз в двухэтажном поезде. Все фотографируют. Здесь лестница наверх. А мы идем вниз. Опс, опс, опс. Наша голова на уровне перрона доехали о, о, у нас купа с вареным выходом в общем здесь все этим занимались на самом деле, да, да. фотографированием все вот просто а, а, значит а я на втором ярусе первого этажа то есть типа второй этаж хотел поехать на четвертом этаже то есть второй этаж второго яруса не было билетов видимо повышенная популярность Второй этаж лишили частью воздуха, сократили потолок, нас лишили багажной полки, но у меня уже сильное туда чемодан забрасывать. Порчь не оставили, значит я не свалюсь. Занавесок нет. А вот, говорят, попучки, что нет занавесок, но наверное, шторка там броет. Шторка есть. Да, да внизу все открыто, просто а, блин берешь и закатываешь туда. Так вот. Ну и здесь вот при бомбассах поменьше. Лампочка куцая. Зато есть розетка. Но наверху вроде нет, кстати, розетки. розетки нет наверху, да, но есть лампочка. Ну, то, что с на света делают, ничего страшного. Вот крючок. Что-то можно повесить. А как будет тут непонятно. А, вниз. Ну, в общем, вот так вот. Еще раз покажем. Коридор. Три. 3... А, вот да, туалеты про них тоже писали. Три туалета. То есть, как и говорили в интернете. Чистенько, как в самолете, короче говоря. Привет! Сейчас проверим, как работает. Вау, как в космосе. Мы пошли в другой вагон. Сейчас пойдем обратно. Закроется. Круто, тень. Пробуем еще раз. Нажимаем на кнопку открыть. Заходим в тамбур, нажимаем на кнопку 2. Опс. Дверки закрываются. Нет. Проводница вышла проверять. Да балуется дверьми. Да. А до ресторана здесь нам далеко, да? Не очень вагона три. Ну, 13 вагонов. Вот проект тоже писали в интернете. Ну, что по раздельности. Стекло. пищевые отходы. Пластик. Металл. Огнетушители. Инструкция. А здесь лестница на второй этаж. О, зеркало специальное, чтобы никто не врезался. Народ точно так же снимает все. Да? Да. YouTube будет переполнен. Запись. Вот это мне понравилось. Это зеркало для криво-селфи. Криво это, конечно.